Всем привет! Современные автомобили оснащены не просто новейшими системами безопасности, они заботятся о Вас даже тогда, когда Вы спите за рулем. Вы на канале Удивительные Факты. Ставьте лайк и смотрите дальше! Новый Mercedes-Benz s класс немного изменили внешне, модернизировали решетку радиатора и увеличили воздухозаборники в бампере. Кроме того, освежили оптику и установили новые изогнутые ходовые огни. Главное новшество в салоне – трехспицевый руль с установленными на нем тачпадами. Кроме того, доработаны виртуальная приборная панель и дисплей мультимедиа. Среди опций теперь есть система дистанционного запуска двигателя, автономный объезд препятствий, дистанционное управление парковочным автопилотом и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, новый Mercedes-Benz s -класс способен полностью остановиться, если водитель заснет за рулем. Представительский седан получил новые двигатели. Это 4-литровые бензиновые твин турбо мощностью 471 лошадиная сила и трехлитровые турбодизели мощностью 286 и 340 лошадиных сил. Все модификации этой модели имеют девятиступенчатую коробку передач. Mercedes AMG S 63 самой роскошной модификации теперь оснащен 4-литровым двигателем мощностью 612 лошадиных сил. Он разгоняется до сотни за три с половиной секунды. А при желании порог ограничителя скорости можно поднять до 300 км в час. Базовая модель будет стоить 88,5 тысяч евро. Дизайн пятого поколения Lexus стал более выразительным. Внушительный вид решетки радиатора, тонкие стойки переходящие в крепкий и обширный капот с немалым набором ребер – явное отличие от предыдущих моделей. Глаза Lexus напоминают букву L и выглядят как животное на охоте. Машина сочетает в себе мощь и элегантность. В салоне Lexus LS500 появились виртуальная панель приборов и новая система проецирования данных на лобовое стекло. Для навигации в меню установлена сенсорная панель, распознающая начертание букв пальцами. Будущему хозяину придется кропотливо изучать инструкцию, чтобы использовать все функции этой машины. Хотя электронный помощник тоже имеется. Передние сиденья оснащены электроприводом регулировок в 28 направлениях, а также подогревом, вентиляцией и массажем. У задних кресел для удобства раскладываются спинки. На Lexus LS500 дебютирует новый бензиновый двигатель объемом 3,5 литра с двойным турбонаддувом, мощность которого 415 лошадиных сил. Разгон до 100 занимает 4,5 секунды. Новый седан имеет десятиступенчатую автоматическую коробку передач, а за доплату доступен и полный привод. В перспективе линейку расширит гибридная модификация Возможно появление и версии с водородными топливными ячейками. Стоимость этого роскошного авто, по предварительной информации, составит не менее 120 тысяч долларов. Нет смысла создавать словесный портрет BMW Coupé восьмой серии. Лучше просто полюбоваться этим шедевром, который выйдет в продажу в 2018 году. Концепт имеет лазерно-люминофорные фары, огромные 21-дюймовые диски и оригинальные габаритные фонари с трехмерной светодиодной графикой. Салон с посадочной формулой 2 плюс 2. Архитектура очень необычна, но при этом удобна и эргономична. Спортивные кресла-ковши обеспечивают комфортную и собранную посадку, а материалы отделки вызывают настоящий восторг. Натуральная кожа полированный алюминий и огромное количество деталей из углеволокна. Сенсорная панель управления климат-контролем и вспомогательными функциями автомобиля на центральной консоли идеально расположена для максимального удобства пользования. Технические характеристики BMW 8 пока что держатся в секрете. Скорее всего, это будет турбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 462 и 600 сил. Коробка передач на базе Steptronic с задним приводом и полным приводом X-Drive. По предварительной информации цена первенца нового поколения восьмой серии составит не менее 100 тысяч евро. Флагманская модель Audi A8 впитала в себя все мыслимые и немыслимые технологии. Компания Audi объявила войну кнопкам. Отныне только тачскрины. Новая Audi получила виртуальную приборную панель, а переключатели на центральной консоли заменили сенсорным экраном с тактильной обратной связью. Функция считывания дорожных знаков нынче уже никого не удивишь. А вот умение взаимодействовать с другими объектами и автомобилями, получая от них информацию об опасностях на маршрутах, это что-то новенькое. Навигация обрела способность к самообучению на основе анализа пройденного маршрута. Благодаря системе искусственного интеллекта седан умеет сам парковаться и заезжать в гараж, передвигаться на автопилоте по пробкам и вообще вести себя самостоятельно. Все это благодаря впечатляющему арсеналу из многочисленных датчиков, камер и лазерных сканеров для кругового обзора. Эта машина остановится в случае того, если вы уснули за рулем. Также новый Audi A8 имеет пневмоподвеску и систему распознавания жестов. Совершенно неожиданный бонус – машина оснащена массажем ступней. На выбор представлены бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 3,4 литра мощностью от 286 до 460 лошадиных сил. А топ-версия имеет 6-литровый двигатель от Bentley, который выдает 585 лошадиных сил. Полный привод положен всем версиям по умолчанию. Стоимость минимальной комплектации такой машины 83 тысячи евро. Tesla позиционирует Model 3 как самый доступный электрокар из всей линейки компании на рынке. Миллионы людей с нетерпением ждут выхода этого автомобиля. Несмотря на его бюджетность, некоторые функции в нем уникальны в своем роде, не говоря уже об экологичности. Новый и современный дизайн авто, стеклянная крыша, огромный мультимедийный дисплей на центральной консоли, а также возможность экспресс-зарядки. Все это для удобства и комфорта пассажира. Салон Model 3 оснащен новейшей климатической установкой с нейрофильтром, который в 10 раз мощнее других аналогов. Он защищает от 99,97% бактерий, аллергенов и всевозможных веществ, отравляющих организм, которые способны проникнуть в салон. Нейрофильтр защищает в 300 раз надежнее, нежели фильтры других авто. Тесла рассчитана на 5 человек, объем багажного отделения равен 400 литрам. Базовая модель, стоимостью 35 тысяч долларов, используя одну зарядку, проезжает 350 километров. Разгон от нуля до сотки 5,6 секунд, а стоит такая машина всего 35 тысяч долларов. На сегодня все. С вами был канал Удивительные Факты. Подписывайтесь и до новых встреч!